друзья я вам хочу показать резиночки которые я делала на днях на них у меня ушло два утра и один день я для них освободила то есть вчера и у меня осталось только резиночки доклеить все самое основное ну в принципе у меня вышло здесь я сейчас скажу сколько пар так 11 пар один пар вышло. вот такие богатенькие серединки с камушками резинки конечно не такие дешевые так как лента потом декоративная сверху камушки вот эти серединки они дорогие есть по 30 по 40 рублей а вот эти цветные, они конечно чуток, на маленько подешевле, но у меня Динара сказала, мама, эти не будем продавать, так как она хочет сама их одевать. Я говорю, если будешь одевать, конечно, дочь, я эти оставлю. А Динара сказала, вот эти увидела разноцветные, мама, эти не будем продавать, она мне сказала. Все, она забила у меня. Я говорю, ладно, если будешь делать, будем делать. Вот а, такие они с камушками. Прикольненькие, хорошенькие, красивенькие. Как Андрей сказал, очень богатые резинки смотрятся. Ну вот. А, некоторых, на некоторых резиночках я... А, на некоторых уже резинки начала отклеивать, приклеивать. Но ну, осталось совсем чуток. Ну, как чуток? Больше половины, конечно. Как-то сегодня что-то руки не доходят у меня. Это я лучше с утра делаю. И... Кайфу от этого. К вечеру что-то не хочу. Время... Так уже... Это... Время уже пятый час. Андрей уехал за дедушкой в деревню Фомичи. Вместе с девчонками. Забирать его, я говорила, на картошку. Надо будет еще поправить. Кое-какие нюансы здесь есть в этих резиночках. И все. И все. И будут у меня выставляться они а на этих ну, в соцсетях, короче. Вот. вот. такие они у меня получились. Напишите, вам понравились, нет, эти резиночки. Ну, конечно, шикарные. Вот серединки, конечно, богатенькие получились. Они такие классненькие. Прям обалдеть, обалдеть. На любой цвет, на любой вкус. Кому какие нравятся. Я это делаю, эти резиночки делаю, дай бог, если что, у меня Фарита будет ходить, продавать эти резинки, ну, чтобы она со мной была. Она сама уже устала, не хочу, говорит, хочу отдохнуть. Ну вот отдыхай, говорю. Деньги будешь делать, говорю, и себя оденешь и все. Но ну, резинки, конечно, не дешевые эти получится у меня. Ну, так как камушки, вот эти кабашоны, они дорогие. Одна штука, вот, допустим, вот это. 30 рублей. 30-40 есть, да? Вот. Ништа ленты. Ленты здесь. Потом резинки. Это все. И еще мой труд. Так что свой труд, друзья, цените всегда и любите. Вот. Сейчас сфотографирую. Такие нежные цвета получились. Вам нравится, друзья? Напишите комментарии, мне очень будет приятно. Даже если не нравится, говорите, мне тоже будет приятно, потому что я больно-то насчет этого не кипишу, и отношусь к этому нормально. Может быть, доработать... Нет, у меня доработать к этому отношусь нормально. <coughs> Есть э, некоторые резиночки, которые надо будет поправить их, э, чтобы культуроз был красиво на продажу, чтобы... Э, Вообще классно было. Подшаманить надо, короче. Потому что быстро, быстро, быстро это я все делала. И надо будет там доклеить. Где-то красиво подогнать. Ну, это все сделаем. Потом на бирочки одеть. Давайте я буду показывать и говорить. На бирочки их одеть, чтобы каждая по паре. Бирочки у меня есть. Все культурно. Ценники понаписать. Ну, вот. И а, Фарида у меня хочет сейчас дома побыть. Мне нужна помощь, потому что после сорокового дня Андрей хотят уже работать, ехать, так как ну, надо работать уже все. Вот, а сейчас он поехал за дедушкой и Я говорю и бери свою бабушку, ну его на жена. <coughs> вот, ну а чё, она мне ничего плохого не сделала, она его на жена. Так что у моих детей нету бабушки, пускай она будет бабушкой. Он такой радостный, ладно. Если она приедет, конечно. Она у меня, она меня чуток побаивается, потому что ну, я с ней грубовато раньше разговаривала, потому что я шла за маму. Ну а сейчас, чего мне делить? Сейчас, пускай живу, слава богу. Он не один, и она не одна. Пара есть, и пара есть, слава Богу. Вот. Ну, короче, что, если сейчас приеду, конечно, хорошо. У нас надо на картошке там травы, говорит, Андрей сегодня на поле сгонял. У нас картошку неветно, говорит, травой все заросло. И вот надо будет, в... он, конечно, прорыхлел картошку до этого, ну вот дождь прошел, и все, и потом опять трава, травень пошла. И вот надо, я говорю, звоню сегодня дедушке, я говорю, сос, сос, выручай. Он такой, что случилось? Я говорю, надо на картошку нам траву подергать. Он такой, все тогда, Андрей поехал на мотоблоке до деревни Фомичи, недалеко здесь, и заберет сейчас его вместе с девочками, Аминку, Динарку. Мы поехали за дедушкой, такие они радостные, да, да, говорит, ага. И в итоге что, позвонила ко мне сестра троюродная и сказала она нас кстати смотрит и сказала приходите я баню истопила баньки помойтесь ребенка надо помыть я говорю ален я приду но с камерой она такая да пожалуйста только меня не снимай а детей можешь снимать у нее двойня и у нее четыре девчонки все вот они купили в мой дом и хочет показать, ну, какой дом, я, говорит, хоть тебе покажу, какой огород, все, ну, это... Приятно, конечно, приятно, то, что она первый ход сделала. Мы с ней были в ссоре, год не разговаривали. В итоге она сегодня мне написала ВКонтакте. Созвонились мы с ней. Ну, мы такие вдвоем. Короче, палец в рот нам не, не клади, мы можем откусить. И она взрывная, и я взрывная. И что-то нам не понравилось, и мы вот так гав нафиг, и все, на целый год мы молчком. Ну что, она сделала первый ход. Но... Все-таки родственники есть родственники. Спасибо, конечно, молодец она. Я бы, конечно, я просто не такой человек, я не могу идти первая. Я могу перед пенсионерами извиниться да перед бабушками дедушками да ну постарше которые мне а мы с ней ровесники и, ну как-то я не знаю я ну вот такой человек я и мне Андрей говорит надо тебе с Саиной с Богданом помириться все-таки все собрать уже говорит, делить то нечего я говорю нет я пока еще не могу это все забыть так как да, вот ключи, пожалуйста. куда погнал опять ну ты только никуда не уходи, ладно? Потому что нам козом надо идти. Сейчас папик приедет. У тебя. Папик? Ну папик твой приедет сейчас. С пацанами, да? Ага. Вон пацаны у него. Три пацанчика стоят, ждут Тимона. Ладно. Ну вот. Ну, Богданом, Богдан, да, он Фарида с ним встречалась в городе, она трубку ему давала. Он Гузель, привет, привет. Ну, ну, я разговариваю, да, но ну, в душе все равно что-то не то, то, что зачем они вообще таскали бабульку? Вот до сих пор это у меня в голове, в голове не укладывается. Из-за денег мы могли договориться. Могли туда им давать. Не надо было бабулю нашу таскать. Не надо было. Мне что-то, не знаете, что кажется, как будто бабушка уехала опять куда-то, и нету ее, опять она на каких-то гастролях, на днях я ее видела во сне, Гузеля говорят, вызови такси, я поеду, я говорю, вот, вот недавно, я говорю, куда ты собралась ехать, ты еще только выздоровела. И ты уже куда-то собралась ехать. Она такая, вот что я дома буду сидеть? Вот здесь как будто на квартире, что я буду дома сидеть, видимо, опять ездит там, куда-то катается. В соседний поселок собралась ехать. Ну, по родственникам, видимо, хочет повидаться, у всех увидеть, потому что в последнее время-то она не могла уже никуда ездить, так как года, 83 года, это немалые года. И дай бог нам дожить до этих лет. <коро> вот. И мамку-то, мамка-то у меня тоже как будто для меня жива. Ну, вот где-то на небесах они где-то, ну, я их не вижу, они меня видят. И я вот чувствую, что они есть рядом со мной. Ну вот чувствую я их прям. Вот. И когда разговариваю, и когда мы вот сегодня за земляника пошли, бабушка, дедушка, говорю, помогите. То есть а бабушка и мама моя, а Давид такой, бабушка валя, я говорю, да, бабушка валя. О, наши приехали. О! Бабушка новая приехала у нас. Смотрите на мотовлоге. Ладно, друзья. Все, ладно. Будем прощаться. Все, всем пока-пока. Будем знакомиться с новой бабушкой. Пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии обязательно, друзья. И ставим лайки, лайки, лайки. Пока-пока.